Хэро, чувачки, всем привет, меня зовут Лесик и сегодня я вам покажу как сделать ксдм ботов для того чтобы тренировать свой скилл и делать одни хэдшотики. Попытаюсь сделать все одним дублем, дабы не.. ну вы поняли. А для этого вам понадобится ксдм бета-онли Knife версия 06 бота с ножами. Ой, какое длинное название, я его скачал в интернете, там видосики в одном смотрел и сделаю это для вас. Так, вам понадобится кс-ка и вот этот файлик. Ссылка на который будет в описании. Вы скачаете его с яндекс-диска, он будет без м -м, вирусов. Не ссыкуйте, скачивайте. Заходите в расположение файлов КСК. Вот, так давайте свернем ее. И скачаете по ссылке в описании мой файлик. Он будет совсем без вирусов. Ну так, еще раз скажу будете тренировать свой скилл дабы не бегать как баран на сервере и не попадать никому. так давайте что то долго открывается вы должны его разахир... разархивировать вот, вот этот файл ну, можете просто перейти на работу снова все я вам просто покажу то что вы должны вот эти три папочки взять все три папочки и закинуть вот в нашу кс-ку тупо заходите вот в папку с контроль и закидываете ее сразу никуда не переходите и вы либо заменяйте файлы а, но у меня не было замены, у меня была только а, кнопка типа сли, а, слияние папок я сделал слияние папок на все файлы как это не надо мне, у меня все записывается, у меня все записывается, все ништяк в общем а, вы все закинули, сместили и сейчас мы вернемся в CS. продолжим короче а, так, мы зашли пере.. Мы зашли в КС очку нашу любимую. Так, заходим много игра. Выбираем DES 2. Ну я на других серверах. Ну, не пробовал карту, можете попробовать. А, любое значение ставить. Все равно будет 19 террористов против вас бегать с ножами. Такие. Вот они заходят, видите, он не уже бегают, Тут вот, вас ищут. А, Заходит за спецназ. Вот, вы можете выбрать любое оружие Вот смотрите вот такой вот баг бывает вот, он. вот. они тут тупо стоят и вот ничего не могут делать но они смотрят и магничат, как будто с читами а, в общем-то чувачки, всем спасибо за просмотр ставьте лайки лукас и ссылка в описании также вступайте в мою группу ссылка тоже в описании заходите на мои стримы ссылка не в описании потому что это стрима не ссылка в описании Uh, в общем-то, ставьте лайк, еще раз скажу, подписывайтесь. Там. Мне как бы приятно. Давайте добавим 500 подписчиков. Я очень хочу 500 подписчиков. Я уже стараюсь прям вот... Стримы каждый день уже практически делать, Потому что они очень помогают мне в развитии канала. Также оцените новую шапочку, которую я сделал. Пишите ей, там 0 из 10, 1 из 10. Ну кому как. Смотрите, сколько там террористов было. В общем-то... Всем спасибо. Удачи.